Друзья мои, с вами видео социальная сеть WaveScore. Сегодняшняя тема моего видео посвящена разделу «Виртуальный банк» и покупкам в онлайн-магазинах. Итак, вы видите мой кабинет, и здесь в виртуальном банке, то есть здесь как раз та сумма денег, которую я заработала, приглашая партнеров на данную социальную сеть, развивая мою команду. И это все совершенно при бесплатном входе на данную социальную сеть. Вот и также у вас, я думаю, уже у многих есть такие деньги. Что мы можем с ними делать? Мы сможем их вывести на Mastercard от компании, которая будет эта возможность нам предоставлена с января месяца. А пока мы можем тратить в магазинах. Какие же магазины здесь есть? WaveScore сотрудничает с 50 онлайн магазинами, самыми, самыми брендовыми. Вот видите их список, это преимущественно все американские магазины. И для того, чтобы нам сделать покупку на них, нам из нашего кабинета нужно перевести необходимую сумму и нажать кнопочку Redim и тогда дать от компании перевода денег. Но вначале, прежде чем переводить деньги, мы должны зайти на тот сайт, который мы желаем что-то купить. Итак, к примеру, Overstock. Я хочу вам сказать, что чтобы найти данный сайт, это очень легко. Вы просто в браузере вводите название любого магазина, ставите точку, ком добавляете, и сразу вам откроется нужный сайт. Или же просто пишите его название в браузере, нажимаете Enter, и сайт откроется. Вот, к примеру, Overstock. Здесь огромнейшее количество товаров, которые можно приобрести через интернет, при помощи гифт-карты, то есть вот то, что мы сделаем здесь, мы переведем наши деньги на Redeem, и мы получим от Wavescore подарочную карту с определенным кодом. И тогда с данной картой мы загружаем на нужный нам сайт ту сумму, которую мы хотим, и тогда сделаем окончательную покупку. Поэтому вначале нам нужно определиться с нашим товаром. Итак, к примеру, Overstock – огромное количество товаров. Amazon, который является номер один гигантом по продажам в интернете и в прошлом году, к примеру, продал свыше 5 миллиардов товаров. Или hotel.com, который позволит вам очень легко, например, оплатить проживание в любой гостинице мира, Благодаря Вайскор и вашим деньгам и сайту hotel.com. Или же группон, всем известный группон, тоже, который имеет огромнейшее количество товаров со скидками. И также услуг и так дальше, ресторанов и других сервисов, бензоколонок и всего много прочего. Или же виктория Secret, всем известнейший сайт, который предоставляет на выбор, огромную коллекцию женского белья и красивой женской одежды. Но для начала я хочу сказать, чтобы вы знали, что эти сайты, конечно, очень хорошо удовлетворяют все потребности американца, потому что американцы здесь могут купить абсолютно все товары без проблем им высылается. Ну и некоторые другие страны. Канада, там еще несколько стран. Остальные же страны не имеют возможности получить все товары. Есть определенные ограничения. Поэтому вы, конечно же, будете делать в начале search, то есть поиск. Что вы можете купить? Скажем, например, вот я из Греции и хотела купить что-то. Я пишу «Greece shipping». Shipping, то есть возможность послать, какие товары посылаются в мою страну. Так, Amazon Shipping. Вот предоставляется мне 96 тысяч результатов, то, что я могу купить из Греции. Вот такой перечень, категория разных товаров. Ну, все это можно, конечно, перевести на русский язык, вот если нажать. Теперь смотрим, например, Russian. Вот пишем Russian. На Россию. Что посылается на Россию? 24 тысячи результатов, то есть вот вы здесь из этих товаров можете выбрать те, которые вам нравятся, нажимать на них и определиться, что бы вы хотели. да? Что-то продается, что-то не посылается на вашу страну. Поэтому вам нужно просто сделать экскурсию по сайту, выбрать то, что вам может понравиться, если вы хотите купить, например, на Амазоне. То же самое вы будете делать здесь, на hotel.com. Например, если я нажму, у меня сразу на греческий язык выдало, но я поставлю Российская Федерация, чтобы вышел русский язык, и вам было более понятно. Тогда, к примеру, вот здесь в поисковой таблице сайта hotel.com вы можете задать страну и город где вы хотите найти гостиницу и с какого числа, по какой вы хотите там проживать, какое количество людей, и вам сразу выдаст все гостиницы в этом городе. Вы себе подыщите лучший вариант, там есть фотографии, описание, полные, характеристики, и все включено, не включено, обед и так дальше. И вы тогда закажете, пройдете весь шаг до конца, чтобы заказать, забронировать эту гостиницу. И в конце будете оплачивать не картой, а гифт-картой, подарочной картой, от которой у вас будет уже. Но до этого вам надо будет загрузить на баланс деньги по коду, как я это вам покажу. Какая же процедура оплаты по нашей гифт карте, нашей подарочной карте? Помните еще одно, что прежде чем сделать заказ какого-то товара, вам нужно первый раз зарегистрироваться на любом из этих сайтов. Регистрацию мы делаем отсюда. Вот, когда вы нажмете «Войти в систему», вас спросит «Вы новый клиент?» Значит, тогда начните здесь. Нажимаете и, как всегда, это делается очень легко. Заполняете регистрационную форму или это на Amazon, или на Hotel, или на Groupon. Как и делать регистрацию на этих сайтах я сейчас вам не буду показывать, я думаю, что это для вас легко. Если же сложно, то потом в чате можете спросить, я напишу инструкцию. Скажем, к примеру, я уже сделала регистрацию, регистрацию можно на Амазоне делать с любой страны и нажимаю sign in для того, чтобы войти в аккаунт. Вот, меня приветствует, пишет, что это мой аккаунт, и здесь вы можете видеть, что сразу уже идет мое меню, в котором есть вот слово gift card, то, что нас интересует. Вы можете выбрать товар, пролистывая так, вот таким вот образом по сайту, да, просматривая и нажимая на интересующий вас товар. Затем вас переведет на его характеристику, подведет вам еще другие варианты, и вы будете себе выбирать. Или же, нажав здесь, вы по категориям можете зайти именно в тот раздел, в котором вы. в котором предварительно вы знаете, что будет данный товар. Или просто полистать, посмотреть, что здесь есть наличие, И тогда попытаться его купить. Вот. Для того чтобы купить, это не сложно. Вы нажимаете на картинку. Смотрите характеристику, смотрите его стоимость. Если вас все устраивает, то вы нажмете на «Добавить в корзину». И тогда он появится здесь в вашем листе, что вы его купили. Вы должны будете добавить сюда ваш, ваш адрес, куда вы хотите отправить пин-адрес. Это добавить ваш адрес, если это «Россия», значит «На Россию» и куда вы хотите. Если данный товар отправляется на вашу страну, то вам напишут, что добавляете. Если нет, то выбирайте другой. Вот, к примеру, я выбираю этот. И вы видите, что вам нужна вот такая сумма денег. То есть в любом магазине вы просто выбираете какую-либо покупку и пройдя шаги, Добавите ее в корзину. То есть вы не будете сразу покупать, оплачивая вашей банковской карте, вы просто добавите ее в вашу корзину. Если товар посылается на вашу страну, то он будет у вас тут в корзинке в ожидании. Вот, Вы будете видеть окончательную сумму денег плюс с доставкой. Вот именно ту окончательную сумму денег вам надо будет загрузить сюда. Gift cards. Вот именно на слово redeem gift cards вы нажимаете полнить, подарочную карту и здесь вы будете вводить тот код который вам даст wave score вот смотрите вот здесь пишет что вот 14 до 15 букв разного характера к примеру вот такой вот код вот к примеру вот такой вот код вам пришлют от компании wave score когда вы переведете с аккаунта своего деньги и нажмете apply to your balance когда вы это сделаете, у вас здесь на балансе появится именно та сумма, которая нужна. Тогда вы зайдете в корзинку и вот будете видеть. И когда вы нажмете на чек Checkout, вас спросит, вы хотите с кредитной карты или вы хотите с гифт-карты, покажет вашу гифт-карту, покажет сумму денег в наличии на ней, и вы просто нажмите оплатить с подарочной карты, гифт-карты. И все, и оплата пройдет, и тогда Amazon вам отправит заказанный и оплаченный вами товар. Но чтобы иметь код этой карты, вам после этого нужно зайти сюда, в наш виртуальный банк, и написать данную сумму, скажем, там 1040 долларов у вас было, да. Пишите 1040 долларов. На Amazon, если вы покупаете с Amazon, если с другого магазина, значит выбираете другой магазин, скажем, группой. но ну, в данном случае Amazon. И Здесь вы выбираете ту страну, в которой вы находитесь в тот момент, когда вы будете заказывать перевод ваших денег из аккаунта WaveScore. Если вы находитесь в России, значит выбирайте Россию в тот момент. После этого вам придет на почту вашу, на email, письмо от компании WaveScore, что вы сделали заказ рядом ваших денег на сумму 1040 долларов, для гифт-карты, для подарочной карты ждите 72 часа. То есть на протяжении трех дней вам пришлют вашу карту на ваш регистрационный email, к примеру, карту от Amazon, и на ней будет код. Код, который вам нужно будет вставить на сайте. Вот этот код вы берете и вставляете туда, где я вам говорила. И тогда без проблем вы можете делать покупку ридом гифт карт еще раз покажу то же самое делается и на других сайтах то же самое там тоже есть в конце покупки в конце оплаты любого товара или услуги или гостиницы или сервиса или ресторана будет выбор оплатить с вашей кредитной карты или оплатить с подарочной карты если вы вставите код вашей подарочной карты то Та сумма денег, которую вы переведете, она моментально появится на данном сайте. Вы сразу сможете оплатить. Вот таким вот образом можно использовать заработанные деньги очень легко и эффективно для любых покупок в интернет-магазинах. Пользуйтесь этой услугой, зарабатывайте деньги и радуйтесь жизни.